Друзья, добро пожаловать на очередное Немиркин видео. Вам трудно встать с постели? Вы падаете духом при мысли о том, что вам нужно успеть сделать за день. Каждый человек сталкивался с отсутствием мотивации, будь то работа, учеба или даже домашние дела. Это может быть разочаровывающим и стрессовым чувством знать, что есть вещи, о которых нужно позаботиться, но по какой-то причине вы не можете заставить себя это сделать. Вы можете думать, что это связано с задачей или с тем, что у вас просто нет времени, но на самом деле существует гораздо больше причин, которые могут способствовать отсутствию мотивации. Итак, смотрите далее 8 причин, почему вы чувствуете себя немотивированным. Первая причина – вы работаете не для того, чтобы работать. Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему вы делаете то, что делаете? Потому что этого хотят ваши родители, или, возможно, вы чувствуете давление со стороны общества, которое требует от вас иметь и делать то, что делают все остальные. Какими бы распространенными ни были эти причины, лучший способ сохранить мотивацию – это работать ради того, чего вы действительно хотите. Если это делается ради кого-то другого или потому, что вы соответствуете нормам, вы, скорее всего, потеряете интерес и станете унылым и немотивированным. Второе – вы считаете, что не можете контролировать свою жизнь. Что вы делаете, когда что-то идет не так? Может возникнуть соблазн обвинить других людей. В конце концов, кто хочет признать свою вину? Однако, хотя на вас влияют другие факторы, именно вы контролируете свою жизнь. Если вы постоянно вините в плохих результатах других людей, удачу или окружающую среду, вы можете начать думать, что то, что вы делаете, не имеет значения. Это может привести к потере мотивации и страсти. Однако, если вы признаете свою вину и берете на себя ответственность, вы признаете, что контролируете свою жизнь. Это может облегчить сохранение мотивации, поскольку вы непосредственно вносите изменения в свою жизнь. Номер три. Вы считаете, что должны были достичь большего. Чувствуете ли вы себя побежденным, когда не видите немедленных результатов от проделанной работы? Как бы трудно это ни было, постарайтесь помнить, что не все улучшения видны в процессе работы. В таких видах деятельности, как игра на инструменте, рисование или пение, вам может быть трудно заметить, что вы вообще добились каких-то улучшений, поскольку разница между одним днем и другим может быть не такой разительной. А когда вы не видите результатов, легко потерять желание продолжать работать. Но если каждый день прилагать усилия, то это уже само по себе достижение. Занимайтесь по одному дню за раз. И когда-нибудь вы оглянетесь назад и поймете, как далеко вы продвинулись. Номер четыре. Вы ставите перед собой нереальные цели. Какие цели вы ставите перед собой? Хотя постановка целей – это отличный способ держать себя в фокусе и быть целеустремленным, постановка неправильных целей может иметь обратный эффект. Например, вы можете поставить перед собой цель стать профессиональным шеф-поваром, но не представляете, как достичь чего-то настолько масштабного. В результате вы можете чувствовать себя подавленным, тревожным и немотивированным. Поэтому вместо этого ставьте перед собой небольшие цели, которые впоследствии приведут к достижению более крупной цели. Таким образом, вы сможете избежать того, чтобы общая картина перевесила все мелкие, но одинаково важные этапы. Номер пять. Вы концентрируетесь только на возможности неудачи, не думая о вознаграждении. Боялись ли вы когда-нибудь попробовать что-то новое? Легко почувствовать себя немотивированным, если позволить своему страху взять верх над вами. Возможно, вы постоянно думали о том, что все может пойти не так, или о том, что подумают другие люди. Хотя бояться – это нормально, важно помнить о хорошем, что из этого может выйти. Вместо того, чтобы думать «а вдруг у меня не получится?», вы можете попробовать подумать о ценном опыте, который вы можете получить, просто попробовав. Номер 6. Ваша личная жизнь разбалансирована. Замечали ли вы, что ваша личная жизнь выходит из равновесия всякий раз, когда вы чувствуете себя немотивированным? Ваша личная жизнь играет огромную роль в том, как вы относитесь к работе, которую выполняете. Если вы недавно расстались с любимым человеком, потеряли друга или пережили серьезные перемены, то, скорее всего, вы будете чувствовать себя немотивированным и неувлеченным любой работой. Слишком много работы может привести к скуке, а слишком много дел в личной жизни может стать слишком подавляющим. Вот почему баланс является ключевым фактором. Номер семь. Вы слишком много времени проводите в социальных сетях. Сколько времени вы проводите в социальных сетях? Как бы ни было весело пролистывать страницы часами напролет, в итоге вы можете сравнить себя с другими, будь то сравнение своей внешности, достижений или образа жизни с другими людьми. Это может привести к тому, что вы почувствуете себя расстроенным, неуверенным и немотивированным. Вот почему так важно помнить, что социальные сети — это снимки лучших моментов в жизни людей. И сравнивать себя с чьими-то яркими моментами всегда будет казаться невозможным. Номер восемь. Вы не верите в себя. Верите ли вы в свои силы? Вера в себя может помочь вам повысить уровень счастья и уверенности в себе, что полезно не только для вашей мотивации, но и для общего здоровья. По мере обретения уверенности в себе вы сможете убедиться в своих силах и, следовательно, повысить мотивацию для достижения своих целей. Путь к вере в себя долг и труден для каждого